Так, мне нужно сюда, мы сложим ресурсы. Так, куда-то мы сюда мы... Мне нужно сложить еды. У меня теперь достаточно. И сюда сложим. Вот так, вот так вот. Вот сюда я сложу уже обсидиан. Сюда дерево. Ой, привет. Ты что-то пугаешь меня так. привет. Привет, Эди. Что я хотел сказать? Собняк. Зачем я ага. бесп... вообще. Давай я куда-то ладно, намылился. Опять, ладно, опять опять армию собираем. Не... Подожди, Этот... опять мы армию собираем, да? А. Ладно, я сейчас беру еды. Пойдем в центр. Пойдем в центр и это тут... ну, Пойдем. По пойдем, пожалуйста. пойдем Прошу, да, держи тебе и там только. Только. Да у меня это сложнее. мы я сейчас собирал еды еще что тогда. Надо подойдь сейчас вот этот враг чтобы да не ответил, а потом чтобы Дани все собрал. Да. Сейчас надо подойти. Пока ты подойдешь, мужик, к этому городу подойдем. Во. Вижу же Райдем, вижу. Оно слышал. Упсики, приветсик. Все собираемся возле нашего шаманта. Возле шабаша. Короче, мы идем в... Я забыл, как это штука называется. Особняк. Особняк разбойников. Мы идем в особняк разбойников. Все, собирайтесь и все, и поехали. А у нее ничего нет. У тебя есть вещи, и ты должен этому радоваться. Все, поехали. А, меч, чей меч? Кстати, кстати можешь вернуть мне а, и поехали. Так, да. Мы нашли особняк. Вот он прекраснейший особнячок. Надо эм, туда заходить. Все живые. Слышу, есть вызыватель. Вот смотри, вход тут. Да -мо. Зачем мы нашли особняк? Крипер, крипер. Так, вот он, прекраснейший особняк. Криперы остальничок. Надо эм, туда я заходить. Все живые. Слышу, есть вызыватель вот смотри, вход тут. Да, ё-моё, зачем мы ездим? Крипер, так, крипер. криперы. Я криперы. Желаю, да, крипер, возможно, крипер, мы здесь крипер. делаем свой бизнес-центр. Горшочки. Крипер. да, крипер. горшочки. Я я я а, ё вы дебилы? Здесь Меня много, убили. Сейчас прибегу. Лука, лука, О, привет, да, Пупсик. Я... А я... Я сейчас к вам приду. Блин, Блин, люди, я... давайте я только вижу, не старайтесь меньше убирать. Помочь, помочь Тедди надо срочно. Вызывают. Да. да. да. да, да. Вызывают. Ну, Аккуратней. Бьешь, вызывающий. Бь. Ой, ой, Ё ой, ой. Емайо. За Ой. Я бей, бей, бей. Ой. Да, сейчас я к вам прибегу. Даша. Емайо, мне теперь тоже бежать к вам. Дин. Так, люди, давайте, мы должны здесь забрать Эле. Они могу помочь, наверное. Они Вызыватель, вызыватель, мы же против, помогайте. Олег, возможно, вы сейчас. На южнем этаже, вызыватель, помогите, помогите. Пойди, сейчас. Мне надо прибежать. Ай, вижу призывателя. Уби... Я убил призывателя. Я, так. я сейчас люди... тоже прибегу. Пусть так, я, я помню, прибежал, я прибежал, я прибежал. Я сейчас к вам прибегу. Прибежал. А да сколько вас, может? Сколько, сколько вы умираете? Сколько бежите, далеко. Ой, я вижу, что-то так. Помогаю. Прибежал, Даня. да. Никто я больше не помню. умер. Нет. Уславно. Ну, Люди в а кошке, может быть, в кошке может быть что-то? Да, а Даня, а, Даня не я не к тебе пару вопросов. Лука, ты, ты это видел? Да, ну, я тоже. Так, люди, здесь он указал. О, пластинка, бирка, кости. Тянется сейчас... О, мне Я пластинка. Не... Так, а, подождите, лут разделим попозже. Сейчас нет, важно. Сейчас хотя бы мне живыми. Надо, надо Давайте наверх вниз. -то. Так, Там? люди, все здесь? Все живые, все здесь? У кого факел есть? Не, у меня нету. У вас нет хотела. А, прибежал, вот, Даня. У тебя У меня уже давно алмазный меч, еще с серии Или со второй. Я сейчас прибегу. <свист> я с каменными топорами. Все, я теперь тоже бегу. Так, да, все прибежали, все прибежали. наверх. Все такие спортсмены? Да, мы... Идите меня. Криперы, много криперов. А Сажи. у меня большие проблемы у меня тут. Появился сажиц. Мы что же все такие. Нужно пробежать надо. Сейчас прибежишь. Быстро. Быстро и бесполезно. Эй, так все, все, собрались тут. Ай, ай, ай, ай, ай. Вот прибежали. Даня, я, конечно, понимаю, что ты бесстрашна, но... Вот прибежали забегать. Замайлые. Райт, аккуратный. Он сама аккуратненько, вот, ты что? Нормально, Даня? <laughs> Даня? Ой, я Даня сейчас прибежит. Это ж сама нормальность. Нет. Я в вот библиотеке. Меня избили. Сейчас прибегу. Могу, да. да, долго вам бежать. Я сейчас не могу. Да, не а, там близко. Вот, прибежал. Надеюсь, вы не все так много будете умирать. Ой, аккуратнее, Тедди. А то и тебе придется бежать. Тедди, где ты тут своих Лев нафиг нашел? А да нашел? Вот. Где? Ай, я решил заклинателя. У них тут нет. целая арта. Бежать. Сейчас прибежишь. Люди, ваш раз... мне... мне уже пол брони сломали. Вот, Меня Серьез. тоже нужно бежать. Ай, так. Элэ, помогите, помогите так я... ой, я нашел Элэй. Элэй, солнышко, солнышко Лей. Мы тут вы чистые за тебя тут приперлись. Ой, ты мне должна домой подарить Эллея. Помогите, помогите. Я сейчас по короче отправлюсь домой, возьму поводок, хорошо? А зачем у а. эти ЛЭ? Я вспомнил я то, при... что у меня поводок на жабе. Да, вот Лука, я сейчас к Соник приду. Лука, отведешь что-нибудь? Ой, не Лука, ответь. А почему у меня два ЛЭ? Все, я домой. Ну мы еще тут полутаем немного. Да. Yeah, я только. Можно ЛЭ тут захватить? Ой, еще один ЛЭ. У кого есть поводок, <свят> можно ЛЭ захватить? У кого Лука, у тебя нету случайно с собой поводка? Вообще нету? Поводка? Одного мне тоже. Может, два у тебя поводка? Мы же вроде с Лизнию Бивану. Я когда бежал, вот. Я когда бежал, я там находила... Как этот? Молодочек нужен. Как этот странствующий? А я два Олега дала. Сейчас, подожди, подожди, Лук. Подожди, этот Райт, сейчас я дам тебе поводок. Да нет, отдаву отдаву придумать, у меня есть люди по поводок, ой, у меня нету, да ёма ё, <свят> ну забрался я на небольших моментах, они за вами следуют, пупсик, О, будешь этим будешь, ой, <свят> пупсик, будешь лукой, они на поводок оказываются, я... все, я Нужи нашел еще вам. одного О, пупсика, вам, вам нужен еще один пупсик, да, нужен, мне нужен, покажите, пойду, мне тоже нужен Райт, вот тут. Я вам подарю мне Ой, тут right, right, тут должен, спасибо. Ой, Я поводок потерялся, Лейн. Ладно, Тедди, мне подаришь. Все, ладно, давайте домой, люди. Потом сюда вернемся, когда <связываем> у нас будет броня. Так, <связываем> а, <связываем> Тейди, ты привел. Ой, какие вы маленькие, хорошие. Бесполезные, правда? Ну, молодцы. А тебе коверчик. Спасибо. Да, бесполезные. Ну я, я тоже могу там. подобрать. Это ну ладно. Привяжи их вот сюда к нашим айси айси айсидицкой вот моей к этой. Я, такая, я, такая, я сам я я вот это. Ну спасибо, что хотя бы нет, время наедине же... У, У меня вот забор есть, забор есть рей вот забор. Эти вот забор. А их можно к этому привязывать? Можно? Может... Не... Э так один мой будет лука как мы купаем у меня вот вот у меня третий лей будет у Ке Олег и мой да потом мы там укван ничего приберем принесем мне лей не нужен я попугая думал завести хорошо принесешь принеси чтобы принеси чтобы тебя целый вечер целый она это будет заканчиваться там был я Олег всем удачей всем пока пока ставь лайки подписывайся на канал